кто заходит на старте и работает с данным проектом. Данный проект называется Alinity, запустился он 7 мая. Более подробно вы можете найти информацию в моем телеграм-канале. Здесь копилка с выводом депозита в любое время. И, например, вы инвестировали 100 тысяч долларов, поработали в данном проекте 10 дней, больше не хотите работать, вы можете вывести свое тело депозита с потерей 5%. Также... Вы здесь получаете бонус 50 долларов с доходностью 0,5% в сутки. И с данного бонуса вы можете выводить деньги, когда накопите здесь минималку. Здесь у вас будет ссылочка для регистрации, ну и так далее, подробный пост. Давайте я вам сейчас все покажу наглядно на самом проект. Данный проект выполнен очень-очень качественно. Здесь очень мне все нравится. Админ вложил сюда немалые деньги. Также хочу вам показать на h -Metrix. зашли сюда все блоги, мониторинги, которые только есть. И везде вот стоит статус платят, платят, платят. Также я вам хочу сразу показать свою выплату. Вот здесь вся статистика, она не накрученная, она здесь реальная. Инвестировано вот уже более 8-10 тысяч долларов. Партнеров здесь уже зарегистрировано 3053 человека. Данному проекту один день. Вот моя выплата на 15 долларов, вот она у меня уже на кошельке, деньги здесь приходят инстантом, что мне очень-очень нравится. Также, если мы посмотрим часто задаваемые вопросы, здесь вот написано, что тело депозита можно вывести в любое время и срок зачисления депозита в течение 24 часов и с вычетом 5% от тела депозита. Существует ли комиссия на вывод? Да, вот в биткоине это получается 10 тысяч сатош эфировыми. Так, давайте самые основные криптовалюты. Вот в TRX, когда вы будете выводить троны, вы комиссию заплатите 5 тронов. Если вы будете выводить USDT Web 20, вы комиссию заплатите 0,3 USDT. Если вы будете выводить USDT TRC 20, комиссия на вывод составит 1,5 доллара. Минимальная сумма инвестиций в данный проект 200 тронов, либо же 10 USDT, либо же 10 USDT WEB 20. Минимальная сумма на вывод, если мы берем в тронах, это 125 тронов, USDT TRC 20 10 долларов, USDT TRC 20 WEB. 20 также 10 долларов ну и другие криптовалюты в данном проекте есть четыре тарифных плана первый план мы будем зарабатывать полтора процента второй 2%, третий 3% и четвертый два с половиной процента я рассматриваю первый тарифный план здесь можно инвестировать от 10 долларов до 5 тысяч долларов также слева у вас здесь есть группа там где вы можете перейти пообщаться позадавать любые вопросы и телеграм-канал, там где публикуются разные новости. Также на сайте присутствует калькулятор. Например, если мы проинвестируем в первый тарифный план под полтора процента, выберем здесь USDT TRC20 1000 долларов, мы ежедневно будем здесь зарабатывать 15 долларов, в неделю мы здесь заработаем 105 долларов и через месяц мы заработаем 453 доллара и сможем вывести свое тело депозита и накопленную прибыль и также можно посмотреть по любой криптовалюте данный калькулятор работает по всем криптовалютам также здесь присутствует щедрая партнерская программа она на три уровня первый уровень 3 процента второй уровень 2 процента третий уровень 1 процент и есть еще система бонусов. например ваши партнеры сделали инвестицию на 1000 долларов вы бонусом получите 10 долларов. Если ваши партнеры сделали инвестицию на 5000 долларов, бонусом вы получите 50 долларов. Ну и так далее. Также есть здесь партнерская программа 10%, 5 и 3% от дохода ваших партнеров. Каждый день ваш партнер будет зарабатывать деньги, вы также будете с этого получать здесь процент. Чтобы здесь пройти регистрацию, нажимаем вот старт эрнинг зарегистрироваться и в первом поле прописываем свой юзер второе поле электронную почту пароль и подтверждаем пароль и нажимаем кнопочку зарегистрироваться попадаем вот в такой вот кабинет вот так он будет выглядеть здесь у меня уже на балансе 60 долларов это бонусная из бонусных я также здесь получаю выплату и я могу их выводить без вложений но ну, у меня здесь есть активный депозит на 1000 долларов 9 партнеров из них уже один активный вот здесь также есть статистика, бонус вот при регистрации, чтобы здесь пополниться нажимаем новый депозит выбираем тарифный план на который вы хотите зайти например вы выбрали вот первый тарифный план 1,5% выбираем криптовалюту на которую вы хотите зайти вводим здесь сумму на, допустим 300 долларов и нажимаем create new deposit, переводим деньги, деньги зачисляются очень-очень быстро также в разделе мои депозиты здесь есть кнопочка закрыть депозит, я его могу закрыть в любой момент, вот я нажимаю эту кнопочку, закрываю депозит и в течение 24 часов деньги мне поступят вот сюда на баланс, я зайду в Israel, вывести выберу Криптовалюту, которой я пополнялся. Я пополнялся здесь в Web20. Выберу ее и выведу свой депозит себе на кошелек. И закончу работать с данным проектом. Также здесь есть баунти программа, которая скоро будет работать. Здесь платят за видео обзоры, за пост в Facebook, за пост в Твиттере, за пост в ТикТоке и за пост в Telegram. Когда вы все это сделали, вставляем сюда ссылку. Нажимаем send link и в дальнейшем данная администрация вам начислят бонусы, которые, с которых мы будем зарабатывать также процент и выводить себе прибыль на кошелек. Также здесь есть баннеры, которые вы можете размещать на разных сайтах, где это возможно. И есть здесь еще setting. В разделе setting я вам рекомендую установить те кошельки, на которые вы будете выводить деньги, из которых вы будете сюда заводить деньги. Вот такой, друзья, интересный проект «Копилка». Кому он нравится, все ссылки будут в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Также на сайте пока есть один английский язык, но в дальнейшем данная администрация говорит, что здесь будут вот эти все языки. И еще я слышал, что скоро... В этот проект будут подключать немцев. Как проработает данный проект, время покажет. Всем рекомендую, кто хочет реально заработать денег в долгосрочном проекте, всем рекомендую присмотреться и заходить вот именно сейчас, когда вы увидите это видео. На этом именно все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем желаю хорошего дня и всем пока.